Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас угощу невероятно вкусной закуской из помидоров и лука. Вещь, необходимая к любому летнему застолью, может являться не только закуской, но и дополнением к жареному мясу, шашлыкам и всевозможным барбекю. Готовится очень легко, а ингредиенты найдутся в каждом доме. Вся соль этой закуски в заправке. Для нее нужно смешать мед с лимонным соком и растительным маслом из приправ, красный молотый перец, сухие прованские травы или базилик и соль. Довести до однородности. Если вы не любите мед, его можно заменить соевым соусом и небольшим количеством сахара. Займемся овощами. Лук порезать кольцами, чеснок пластинками, а помидоры кружочками. укладывать закуску слоями помидоры, лук, чеснок, немного зелени. Я здесь люблю кинзу, для любителей острова можно добавить красный стручковый перец. Как только слои готовы, заливаем соусом. Закрываем посуду, осторожно встряхиваем. Убираем в холодильник. Долго мариновать такие помидоры не рекомендую. Можно пробовать. Помидоры со сластинкой и летней свежестью, хрустящий лучок и безумно вкусная юшка, в которую так и хочется обмакнуть кусочек свежего хлеба. В общем, сплошное наслаждение. Бон аппетит и абьянто!